Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Это слово доктору. Наш проект является частью общенациональной информационной кампании Сахта Защити. И сегодня слово мы предоставили доктору-терапевту, руководителю группы семейных врачей Центра семейной медицины номер 3 Солтоволовой Аизе Рустамовне. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились прийти к нам. <tose> Такой самый, не самый легкий период. Мы понимаем, что наверняка уже под конец года врачи устали. Это и физическая усталость, и моральная усталость. Но ну, мы благодарим вас за ваш труд и благодарим за то, что сегодня еще и делитесь информацией. Мы сегодня обусловили с вами говорить об постковидном периоде, об восстановлении организма человека, переболевшего COVID-19. Но, наверное, восстановление, когда мы говорим COVID-19 или пневмония, мы в первую очередь говорим про легкие, про дыхательную систему и, если позвольте, начнем про восстановление легких. Как правильно восстанавливать легкие, легкие после пневмонии? Правильно заметили, что это полиорганное, то есть все органы поражаются при covid но более всех страдают легкие, да, и поэтому, чтобы не было Человек, который заболел ковидом, вообще должен подготовить себя к тому, что будут и последствия. Поэтому надо с первых дней болезни уже думать о том, как бы не было осложнений и как перенести постковидные какие-то проявления. И это вот касательно легких, это одышка, одышка угу. затрудненное дыхание. Да, оно прямо иногда пропадало. Да, затрудненный вдох, иногда затрудненный выдох. В общем, в основном жалуются на одышку. При ковиде страдает не бронхиальное дерево, а интерстициальная ткань, то есть каркас легкого, ткань легкого. Поэтому идет вот такой вот сухой кашель непродуктивный. А бронхиальное дерево – это вот эти разветвления, которые мы Это Поражаются не они, а между ними как каркас, это мясо легкого. При пневмонии поражается вот именно ткань легкого а что, сосуды а что опаснее? и ткань легкого. Конечно, опаснее, потому что э, бронхит, это вот когда выделяется слизь, активно да, может да. легкое бороться, да, а, в, сам, выходит, да, да. сам по себе борется, там секреты идут и все такое. А ткань, это когда там э, в первое время накапливается жидкость, отечность, там поражается из сосуды, да, мелкие сосуды, легких, и вот это вот трудно вывести. А в конечном итоге, когда они полностью нормально не восстанавливаются, это все переходит в фиброз, многие, наверное, слышали, это рубец, фиброз. И поэтому мы видим вот это затрудненное дыхание, оно даже пропадает иногда, знаете? Да, это из-за того, что в самых мелких частях происходит газообмен, то есть мы получаем кислород. И вот этот вот доступ к кислороду, оксигенация нарушается, поступление кислорода во все ткани, легкие очищают, там, и вот этот кислород передают во все ткани и органы же. И если легкое поражено, то тут не срабатывает самая главная система, то есть оксигенация, и появляются вот эти вот симптомы, как одышка, головокружение, головные боли, вот это все вот, потому что нарушается кровоснабжение. Но это восстанавливается. Да, потребление это восстанавливается ведь легкие? А, вот, легкие восстанавливаются, но а, так как вот эта вот пневмония ковидная до конца не изученная, ну, тогда мы затрудняемся. А, вообще вот при обычной вирусной пневмонии зато, э, восстановление было около месяца. Раньше было так, что вот, а, человек переболел пневмонией, потом ему давался месяц на реабилитацию, угу. санаторно курортное лечение, угу. все такие реабилитационные мероприятия. В общем, даже до ковидное время мы с этой пневмонией месяц боролись. А сейчас вот у каждого организм по-разному, индивидуально. Да, индивидуально, и получается от двух недель до нескольких недель, до трех месяцев, возможно, даже больше. Угу. А есть какая-то методика правильного восстановления? Или вот Человек переболел, и оно, оно так само по себе восстанавливается. Надо восстанавливать, я еще раз повторяю, с первых активных дней болезни. То есть это дыхательная гимнастика. Наверное, все наслышаны, mm -hmm. все знают, что надо помогать легким дышать. То есть ткани легкого поражены, надо помогать извне. То есть человек может быть как активно сам заниматься дыхательной гимнастикой, так и помогать э, ухаживающей за ним. Mm -hmm. да? ну, вот про дыхательную гимнастику немножко. Вот. Вы... Есть ли какие-то правила, определенные а, сводки вот, по ней и как Дых, она помогает? Да, да, дыхательная гимнастика показана больным, если у него нет температуры, если у него нет головокружения, в общем, если он стабильный, да, если он в сознании, то дыхательную гимнастику проводят и в стационаре, и до стационара, и после выписки стационара уже по мере реабилитации тоже проводят дыхательную гимнастику. Проводят, насколько он может, насколько он может вытерпеть, да, но это не вот... менее 3-4 раз в день. Дыхательная гимнастика – это активный вдох, да, вдох делаем, задерживаем дыхание и выдыхаем через сомкнутые губы трубочкой. Вот так вот, да? И ага. другое активное движение. А сколько раз нет, так нет. нужно вот за раз? Вот сколько он сможет ага. до 10-14 раз, да? Это одна из техник, есть несколько техник. Есть диафрагмальное дыхание. Вот диафрагма – это такая мышечная вот, купол, вот этот, который перекрывает легкую uh -huh. ну, грудную клетку от брюшной э, полости, да, ограничивает вот, над диафрагмальное дыхание. То есть, когда мы вдыхаем, надо впячивать живот, uh -huh. а когда выдыхаем, наоборот, выпячивать живот. Раз, два, три, вдох, делаем, да, да, да, да, впячиваем, да. делаем. Выдох до конца, при этом выпячиваем живот. Вот. Вот, это, вот эту гимнастику, кстати, долго, много времени назад мне советовал тренер для того, чтобы натощак делать эту дыхательную гимнастику, там, 20-25 упражнений, для того, чтобы сбросить вес. Да, <laughs> вот да. Вот Мы эту дыхательную гимнастику использовали и до этого ковида, да, вида, да для, а не только для дыхательной системы, но и для сердечно-сосудистой mm -hmm. системы, для борьбы с ожирением. А также двигается вот этот желудочно-кишечный тракт хорошо, да, кишечник, моторика кишечника. И поэтому эта дыхательная гимнастика, Давнишняя практика. Uh -huh. А в каких случаях она не рекомендуется, наоборот? Не, не рекомендуется, я же говорю, когда больной нестабильный, когда uh -huh. он себя не может контролировать, когда были случаи, когда он терял сознание, допустим, да, и дыхательную гимнастику мы не назначаем сразу такую агрессивную, а вначале так вот по нарастающей дозировке вот. Просто дыхание, да, медленное дыхание, потом вот нарастают темпы. Mm -hmm. А если он все-таки и не надо вот через не хочу вот перебороть, то да, нет, смогу, вот так нельзя. Если он не может, он должен останавливаться и должно уже пересматривать вот эту технику mm -hmm. упражнений, чтобы ему было комфортно. А чем э, конкретно эта дыхательная гимнастика помогает э, легким и в Помогает организме? легким в первые фазы во всех фазах первые фазы, чтобы нагружать, не нагружать легкие, да? то есть с отеком борется, чтобы жидкость не накапливалась, чтобы работали вместе с легкими вот эта скелетная мускулатура, чтобы хорошо работала чтобы был газообмен хороший. А во вторых э, Идет кровоснабжение хорошее, да, сосуды хорошо начинают работать. А когда человек уже переболел, и уже мы боимся последствий таких, как фиброз, да, вот это все, mm -hmm. чтобы не рубцевалась да, легочная ткань, то есть она рубцевание – это значит, что вот уже легкие не становятся такой обычной, нормальной легочной mm -hmm. тканью, как обычная. Вот мы руки порежем, и уже образуется такая вот, уже mm -hmm. не, не растягивается вот такая ткань. Рубцевая, твердая такая, твердая. Вот такие легкие становятся, неэластичные, твердые да, участки легких появляются. И вот с этим, чтобы бороться, надо вот все время двигать, активно вот заниматься а Если если ткани, в тканях легких появились рубцы, а они уходят, вот, к примеру, у нас на коже, на руке, они так временные, да, скажем? Да. А Это долгий процесс, конечно, если... На самом деле рубцевались, они могут и остаться. Вот, например, другие болезни легких, такие как туберкулез, да, какие-то воспалительные абсцессы бывают. Да, по мере заживления там образуется рубцовая ткань, которая, к сожалению, не уходит. Но она угу. особо, как, какая-то доля легких выпадает от акта дыхания, но все равно дискомфорт остается. Угу. То есть дыхательная недостаточность. Хотя полная. да, вот даже рубцы на руках, они же не уходят. Мы их просто... Убираем, да. да? И вот э, нету препаратов, которые вот рассасывают, да? mm. вот, Например, рубец на руке тот же, да, как мы, например, приводим, мы таблетки пьем, этот рубец из ней уходит, и чтобы рука нормально функционировала, мы выполняем физические какие-то упражнения, разрабатываем, да, эти мышцы, чтобы вот это было растяжимое, чтобы как-то приходило в нормальное в прежнее русло, да? Точно так же и с легкими. Надо разрабатывать легочную ткань так, чтобы не образовалась упцовая ткань, чтобы она нормально кровоснабжалась, восстанавливалась, и чтобы минимизировать вот эти вот все последствия. Кстати, про физические упражнения. А для легких, вот для человека, переболевшего COVID-19, пневмоний, какие-то дополнительные физические упражнения показаны, противопоказаны? Есть такое? Физические дозированные упражнения показаны при всех заболеваниях, физических, и тем более после перенесенного ковида сохранять физическую активность. Это первое правило. Физическая активность, дозированная физическая активность, то есть а, не бегать нет, но не лежать. Надо постоянно двигаться, ходьба, ходьба приседания, да, там, да. Вот это, шаги, степ. Да, угу. Приподнимает на лестнице, спускает, угу. там, при вдохе, например, разводит все туловище, да, поднимает руку, разводит плечи, при выдохе, наоборот, все вот расслабляет. Вот все равно такая физическая, вместе с физическими упражнениями, дыхательная гимнастика вот в комплексе. Но э, я не знаю, насколько это правда, но э, я где-то вычитал, что человек на стадии ну, острой пневмонии, а физическая активность наоборот противопоказана, чтобы не мучить легкие. Физическая активность, как вот в интернете показывали, что держится за штатив и прям машет руками, как лестница mm -hmm. прям миницей, да, вот это вот конечно, противопоказано, потому что там хрупкая, легкая, хрупкие сосуды чтобы не было отрыва тромба, да, вот поэтому сильно физические а, такие вот агрессивные движения нельзя делать. Но такие наклоны, да, допустим, очень медленные, это все делать надо лежа, Вот если больной активный, да, вы говорите, когда он в стационаре, да, допустим, На стадии болезни, Его да? даже, да, не выпускают в туалет. Были случаи, когда человек поднялся с постели, он себя чувствует нормально, чтобы сходить в туалет, и в туалете он упал, и... Получается, смертный случай из-за того, что отрывается тромб, mm -hmm. mm -hmm. Просто, ну, скорее всего, это миф, но вот эти вот байки, там, человек, скончавшийся от COVID-19, на самом деле скончался, потому что он был физически неактивный, он лежал, а легкие были, скажем так, менее активны, и туда наполнялась жидкость, и, и, и вот поэтому она там… А Вот вы, главное, переходим, быть? наверное, к промпозиции, да, понятии mm -hmm. промпозиции… А Паранальная позиция – это то же самое вот механическое перемещение легкого. Да, человека мы просто пере переводим на живот. Лежит, но тяжело на животе. Больного. Да, тяжело больного переводим на живот, даже если он интубирован. Mm -hmm. и, и тем самым вот легкие спускаются вниз, кровообращение. Вот самые поражаемые части – это нижняя, задняя поверхность легких. Нижняя и задняя поверхность угу. наибольше... И когда человек он лежит, то легко еще больше сдавливается. Да, рука, да? Да. И ему и так он больной, слабенький, и еще тяжело дышать. А вот при переводе на живот легко расправляется, начинает дышать уже спиной, перед уже расслабляется, спиной дышит. То есть более мощная там мышечная система. И вот помогает легкому. И кровообращение, газообмен, вследствие этого улучшается, не накапливается жидкость, в общем, идет просто механическое такое вот облегчение дыхания. И тем самым вот даже те наши коллеги, которые работали, они говорят, вот сатурация Повышается на 30% только методом перевода на прональную позицию. Угу. А эта прон позиция, она показана только человеку на стадии болезни или на стадии реабилитации тоже нужна? На реабилитации тоже нужна, но в основном на стадии болезни, когда легкая самостоятельно не может. Вот тогда вот человеку обязательно прям обязательно ложит там прям специальный инструктаж, есть как заклеивать века, как подкладывать валики, что надо соблюдать. Если нет противопоказаний, то человек укладывает на позицию всех. А есть противопоказания, допустим, у него недавно где-то переломы есть, да, свежие, где-то послеоперационные, да, на груди, на брюшной полости. Если человек беременная, да, допустим, ага, да. тоже на животе лежать нельзя. Вот, ну, определенные такие противопоказания есть, но… Если этих противопоказаний нет, всех стопроцентно ложишь. А вот среднестатистический, скажем так, ну здоровый человек, это у которого пневмония, там, не, боле, не, не не беременная женщина, не человек после операции, вот на вот такой позиции хронического. давай угу. а, а, а, а, Сколько времени он должен? Ну, сколько он сможет полежать? Опять же, да? да. Опять сколько он может 8? полежать? Здоровому нет необходимости, с легкой степенью тоже нет необходимости, вреда от этого не будет. Но если человек в этой Положение, некоторые привычно для них это положение, они так всю жизнь не спят, да? mm -hmm. то не вызывает дискомфорта, то может так ложиться. Mm -hmm. ну, у нас сейчас очень много больных, которые лечатся дома, мы их контролируем по телефону, да, онлайн, тоже спрашиваем промпозиции, соблюдайте соблюдаете дыхательный гимнат. То есть легкая степень тяжести, мы тоже рекомендуем промпозицию. Mm -hmm знаете, вот там, последние несколько зим, конечно, такая большая проблема нашей столицы, это смог, это э, очень грязный да. воздух, а после пневмонии он особо опасен? Конечно, это уже ясно, что опасен, рекомендуется свежий воздух, прогулки. Не городской, ну, то есть какой-нибудь такой. Ну да, но вот, даже если он в городе, не закрываться дома, да, если не сильно такая прохладная погода, то желательно с соблюдением дистанции да, все-таки совершать прогулки mm -hmm. в день. Просто сейчас эм, в связи с тем, что в городе такая ну, не самая лучшая атмосферная ситуация, многие начали покупать вот эти увлажнители воздуха дома, mm -hmm. оставить mm -hmm. какие-то кондиционеры. А они эм, не вредны ли человеку? А, вообще вот, в местах массовых скоплений вообще рекомендуется ставить, сейчас ставят рециркуляторы, то есть это как вентиляторы, угу. да, очищают воздух, это, это очень такой метод хороший, а чтобы это полезно, не было, да, да это полезно. А, что касается кондиционеров, тоже в наших условиях, да, если жарко, если в доме сухо, да, он тоже рекомендован для терморегуляции, вот просто комнатной, так, нормальной, комфортной температуры. Но единственное, чтобы температура не была низкой, и чтобы поток воздуха не попадал прямо на больного. Mm -hmm. А так он безвреден. И увлажнитель воздуха? Увлажнитель тоже. воздуха вообще мы летом рекомендовали. Если можете, пожалуйста, берите увлажнитель, чтобы он стоял рядом. То есть больной должен дышать увлажненным воздухом. Но если он после выписки еще пользуются кон концентратором, да, то воздух должен быть не такой вот влажный, чтобы не было... Да, вот чтобы не совсем было увлажненно. А вот зависимости от пользования концентратором не возникает у людей. Я просто знаю по одной своей близкой знакомой, которая, в принципе, уже да, достаточно здорова, но вот у нее такие панические атаки просто приходят. Но ну, это, наверное, уже повреждение и центральной нервной системы. Да? Да, и, и она успокаивается только, между прочим, вот, э, э, э, и дышит, да, кислородом дышит кислородом. И, да. и но я так полагаю, что это на подсознательном. Конечно. Сейчас, когда говорим о постковидном синдроме, больше употребляют такие осложнения, как энцефалиты, вот, головной мозг. И вот эти панические атаки, там, консультации психиатра, да, это все связано с поражением головного мозга. Mm -hmm. Все так вот, оксигенация нарушается, мелкие сосуды, да. И головной мозг страдает, поэтому всякие вот пусковидные симптомы, такие как нарушение терморегуляции, да, говорят, то высокая температура, то совсем низкая, такого не было, да. Оно, Бессонница, Да, всякие панические атаки, всякие страхи, нарушение сна, это все вот из-за того, что пострадал головной мозг все-таки. Угу. А каковы рекомендации по питанию? недавно перенесших COVID-19? Питание должно быть легким, калорийным, но легким, да? Частое, дробное питание, вот наши рекомендации как будто бы банальны, но тем не менее надо прислушаться, да? да. Трудно перевариваемые, те, которые вот вызывают кашель, да? Некоторые там любят вся всякими приправами, там, копчености, вот это все избегать. То есть вареная, отварная, паровая, пища, дробная, частая это, еда. Алкоголь? Алкоголь, нет. Алкоголь и курение, с этим надо бороться. Вот, как никогда надо вести здоровый образ жизни, под, чем мы подразумеваем, в первую очередь, отказ от вредных привычек, да? никотин, алкоголь и а, нормальная здоровая еда. Не фастфуды, не всякие разные там приправы, а именно вот здоровое питание. Ну, вот и новогодние праздники приближаются, да, и вообще, из Руслан, вы же хорошо знаете, ай, гель, дезинфекция вот это вот. Mm -hmm. Вот знаете, об этом, да, многие говорят, что я прям вылечился алкоголем, да, uh -huh. вот это все. Наверное, это просто подсознательно, какое-то внушение, я думаю, нету доказанного такого этого, чтобы алкоголь прям помогал. Mm -hmm. Есть же такое, Елиц. во время карантина каждый день выпивал по 50 граммов коньяка, да, да, и да, поэтому это, я такой здоровый дыган. Ну, это байки, это многие, скорее всего, да, да, это, да, это байки, конечно. но э, В основном, знаете, вот этот ковид, э, чем страшен? Это вот это панические атаки. Почему дети менее подвержены осложнениям, они не воспринимают, они не чувствуют вот этой панической атаки, такого страха, как мы, да, вот у и прям страх смерти, да, страх осложнений. У детей этого нет, и дети они очень подвижные, а их не надо заставлять тех, делать вот дыхательную гимнастику, они и так часто даже они и так бегают, заняты, у них позитивное мышление, да, вот такого вот. нету такого, чтобы там эм, депрессия у них была, да, или страх какой-то или тревога была, поэтому люди, которые пьют, скорее всего, они как-то психологически какой-то релакс да, наступают. наступает, mm -hmm. видимо, вот, какое-то восприятие немножко нету. А -а -а, море по колено, горы да. по плечу, это тоже возможно, не доказано. да да А по поводу физической активности тех, кто недавно только перенес COVID-19, можно ли снова возвращаться в те привычные спортивные залы, бассейны, в которых он до COVIDного периода был? Это индивидуально, зависит от того, в какой степени он перенес, да? и как он сейчас у него, как самочувствие. Вот он идет в стационар, но стационар же его не излечивает, там, 10 дней, вот, прям выводят из состояния, когда жизни ничего не да, выражает, период, и да. возвращается к себе, да? И в этот момент они тоже теряются, больные уже, куда идти, как заниматься, да? И этим сейчас занимаются терапевты, да, семейные врачи. Но вообще по-хорошему вот идут мысли о том, чтобы там развивать вот это реабилитационные центры. Да, вот это все нормально вот привести, как в советское время, да, в русло. Да, а сейчас у нас да, санаторий, курорты, реабилитационный. Это все как-то заглушилось. Да, многие не могут себе позволить. А что касается физической активности, все-таки дозировано надо переходить. Тоже вот от самочувствия зависит, не надо прям напрягать. Все это дозировано, желательно, чтобы обученный там, человек его учил, да, и либо его семейный врач, либо фельдшер, либо медстрат, тот же родственник, да, его обучают. Сначала рассказывают, что такая дыхательная система, чуть-чуть рассказывает о болезни, хотя уже все, по-моему, сейчас обученные, да? И чем может помочь ему там, дыхательная гимнастика, чем может ему помочь э, физическое упражнение. В общем, рассказать о пользе, рассказать о нагрузке, то есть какими дозами, каким порциям увеличивать эти нагрузки. Угу. Все-таки под контролем э, инструктора. Угу. Я только что перед тем, как заходить к вам э, на интервью, Прочитал пост своей коллеги, который выписали два дня назад, Айгуль Курманова, ну и вот ее многие mm -hmm. знают, и она в Фейсбуке жаловалась на ухудшение слуха и зрения. Mm -hmm. Есть отдельные граждане, переболевшие, они жалуются на ухудшение памяти. Я mm -hmm. по себе могу сказать, что я могу пожаловаться на слабость и сонливость. Mm -hmm. вот с чем это все связано? Это опять вегетативные дисфункции, то есть вегетативная нервная система страдает, да. А если… Э... Но, вегетативное – это что? Вегетативное – это вот э, те процессы, которые мы не можем вот так остановить а -а -а. или проконтролировать. Это вот отделение, это вот температура, mm -hmm. вот то, что вот, э, мы не можем проконтролировать, идет само по себе, да? И человеческий организм такой, что он сам себе вот гомеостаз, да, вот такой mm -hmm. вот э, делает целостность, чтобы все нормально, жарко, мы потеем, холодно, наоборот. Вот. И вот это вот нарушается. Но если это дискомфорт особого не причиняет, можно с этим ничего не делать. Например, если температура идет, а анализы все нормальные, то не надо пить антибиотики, не надо продолжать пить антибиотики. И вот Многие говорят, что течение идет волнообразное, то есть сегодня он себя чувствует хорошо, сегодня у него все нормально, завтра опять начинается этот кашель, не прекращается, и он начинает там пить э, бронхолитики, ацицы, там, этот. хотя я же говорю, если мокрота не выходит, кашель непродуктивный, зачем пить э, отхаркивающие препараты, если отхаркивать, по большому счету, нечего. нечего. Да. Надо просто переждать. Переждать. Организм должен восстановиться. И слух, и зрение в том числе. И слух, и зрение, да. И на память, да, вы говорите. Многие жалуются на нарушение памяти. А. А, многие жалуются на выпадение волос. Очень часто, а -а, да, да, сильно выпадают волосы. сильно вот, вот это все со временем должно прийти в норму. То есть человек перенес такую страшную болезнь, да, слава богу, выжил, но все органы, все ткани были поражены. Они все должны восстанавливаться. У всех по-разному надо переждать. И если это не переходит там, не нарушает его, как бы, скажем, режим, да, ну, потливость, потливость. Надо жить, пить побольше жидкости, надо сухое все одевать, все такое. Но не надо медикаментами злоупотреблять, и не надо заниматься самолечением. Есть симптомы постковидные симптомы. Это частое такое высокое-низкое амплитуда артериального давления. Бывает, да. Это вот лобильность сосуда, все-таки, да. Это гипертоники жалуются, да, что, ну, в основном низкое давление. И вот. Низкая температура тоже же, да, как-то ненормально слышится. то же самое, низкое давление у гипертоника. Это из-за того, что перепад, вот это сосуды разные, mm -hmm. лобильность сосудов, тоже вот организм пока не восстановится, пока вот это не придет в свою норму, да, в нормальную физиологию, да. да, это может быть всякое, да. То же самое желудочно-кишечный тракт, да, неправильно там, либо тошнота такая необъяснимая, хотя он правильно питается, ничего такого не съел. А с этими скачками есть метод бороться? Или необходимо просто переждать? Переждать – это первое. Но то же самое надо с осторожностью. Если вот это вот продолжается, если сопровождаться еще чем-то, да, сегодня были тошнота, завтра рвота, на следующий день рвота еще с кровью, да, допустим. Если вот это усугубляется, значит, надо делать звоночек уже своему доктору. Угу. Уже специалист должен вмешиваться. Но ä, после COVID-19, конечно, очень сильно страдает наша иммунная система. Аm, ш, что вообще вы советуете для того, чтобы восстановить иммунитет, тем более вот в такой вот зимний период, когда э, витаминов, скажем так, не так много? А -а -а. Вот сразу хочу сказать, что нету таблеток, которые повышают иммунитет, да? Вот этот э, волшебные, всякие, пилюли, да, это вещь, волшебные пилюли, рекламируемые, да, повышает иммунитет. Этого нету, к сожалению. Это иммунитет, это такая вещь, которая присуща каждому человеку. И она, чтобы нормальный был иммунитет, это вообще ответная реакция на какое-то да, вторжение чужеродного агента. Да, и вот ответная реакция. Она у каждого индивидуальная. А чтобы иммунитет этот был нормальный, то же самое, здоровый образ жизни — это ходьба, это физическая активность, это нормальный сон, это нормальное настроение, это нормальное питание, отказ от алкоголя, витаминизация, витаминизация это здоровая пища, Это вот витамины С. Витамина С много тоже не должно быть. Сильно много витаминов пить тоже нельзя, потому что вот… Мы говорим иммунитет, и сразу там лимон надо, имбирь надо, чеснок надо. Это все содержит витамин С и рутин, который просто укрепляет сосудистую стенку. То есть через сосуд не проникает вирусы или вот проницаемость сосудов улучшается, стенки сосуда становятся гладкими, и в связи с этим организм лучше срабатывает, если он встречается с какой-то инфекцией. И поэтому витамин С рекомендуют. Ну, там еще и антиоксиданты, вот в этих же рекомендуем чеснок, да, там, имбирь, там, вот это все только для того, чтобы защитные силы. А именно на иммунитет повлиять невозможно, это только здоровый образ жизни. А можно ли избежать сильной интоксикации? Избежать интоксикации, что имеется в виду? Если ну, наверное, интоксикация, начиная от лекарств, принимаемых антибиотиков и так далее. Интоксикация может быть от, само, от самой болезни, интоксикация может быть из-за того, что он сам... Там, Самолечением да, занимался? занимался да? самолечением и пере... Там, пере... А, как, а как от самой болезни возможна интоксикация? От самой болезни. Если человек не лечится, а запускается это все, да, то процесс идет и, и ответная реакция организма идет. Повышение температуры, повышение вот всех этих иммунных реакций. Вот это все интоксикация. То есть это борьба организма. Ну, то же самое интоксикация, если он много самостоятельно выпил там разные виды антибиотиков. Ага. И все, перекапал, и самое, укол, и, и себе да, гепарин. Интоксикация, значит, да. тогда уже как токсины идут сами препараты, да? тоже идет э, такое состояние организма. Который... Ну, значит, и в том, в том случае, э, э, избежать интоксикацию, это значит вовремя обратиться к врачу, да? А вовремя начать лечение, да. И, и не заниматься самолечением. Угу. А, вы, вы рассказывали про фиброз легких. А, они все-таки восстанавливаются. Сколько времени нужно? Фиброз легких, э, вот... Э... Фиброз легких уловить даже при легком течении да, невозможно. Фиброз сразу не, не становится фиброзом, не, сразу не рубцуется. То есть в течение трех месяцев э, легочная ткань, если его не разрабатывать, то он превращается в, такой, в это, фиброз, да, в склеротическую ткань. А... Например, человек не жалуется, у него легкое течение, у него выявили коронавирус, но при компьютерной томографии все-таки увидели там матовое стекло, да, такие пятнышки. Это участки легких, которые повреждены, да, то есть они уже не нормальные, они уже не легочные ткани, а склеротические ткани. Вот эти вот ткани, они вот каким-то внешним вмешательством. Это вот первое время мы говорим, чтобы отек уменьшить. Промпозиция, легочное дыхание, оксигенация, у кого ничего не получается, к сожалению, уже прибегает уже к инвазивным, то есть к искусственной вентиляции легких. То есть мы разрабатываем все-таки легочную ткань. И насколько она восстановится, настолько восстановится. Но если в ткани слишком много поражения, то, к сожалению, остаются вот эти фибротические ткани. Угу. Ну, это от трех месяцев до шести месяцев, да. Ну, обратимость есть, но не до конца. Фиброз mm — -hmm. это значит уже превращение в другую ткань. уже. А из Суставовна, а вот сколько процентов э, ткани, скажем так, за, зарубцевавшейся от общего, вот, общих mm -hmm. легких, э, считается критичным? А, это процент, да, считается. Вот э, когда мы говорим не о ковидной, э, там, пор, не о ковидном поражении легких, да, бывает там образование, да, раковое, либо там каверны, там, когда мы вырезаем легкая часть из-за того, что там их на кокос, допустим, да, или киста, в общем, приходится часть легкого удалять, но другая часть работает, даже если остается верхушка. Но при ковидном случае это не тот случай, это тот случай, когда вот уже диффузно, то есть повсеместно mm -hmm. поражаются легкие, и Восстановить надо вот максимум легкого, потому что остаток легкого тоже не функционирует, как прежде уже. Это нужно очень длительный процесс, чтобы восстановиться. Критическим считается от, от 30% и выше. 30%, да. Вы рассказывали про кишечно-желудочный, желудочно-кишечный тракт, да? да. а, Он влияет, значит, вирус на ЖКТ, скажем да. так? с первых о да. чем. Расскажите о последствиях. Ну, желудочно-кишечный тракт с первых дней страдает, скажем так, да? Ну, все органы страдают, и желудочно-кишечный тракт страдает. И многие жалуются на диарею. Диарея да. дает. Да, жидкий стул, а, ташнотарвота – рвота. Это с первых дней болезни. А потом это все бесследно не проходит же. А, вот это все остается... Во-первых, идет вообще вирусное поражение да, стенок, сос... стенки киш... желудочно-кишечного тракта. Это вот такая трубочка, начиная от uh -huh. ротовой полости, заканчивая задним проходом, uh -huh. да скажем так. Вот эта стенка вся желудочно-кишечного тракта поражается вирусом. Представьте, вот, э, органическое поражение, оно не проходит. Во-первых, из-за того, что вирусное поражение. Во-вторых, из-за того, что мы опять-таки перенагружаем себя антибиотиками. Иногда не самостоятельно, не посоветовавшись с врачом, даже не обращаясь, некоторые лечатся да, по интернету так. И из-за этого идет там нарушение флоры. То есть есть нормальная флора кишечника и вмешательство извне и вмешательство вирусами в том числе, да, нарушает вот эту флору. И пока вот эта флора не восстановится, то вот эти все последствия будут продолжаться. То есть это тот же самый же неустойчивый стул, запоры, чередующиеся с поносом, да, тошнота, изжога, эти все вот симптомы сохраняются. Ну, в большинстве своем это проходит в сравнении с дыхательной системой это проходит быстрее и лучше, mm -hmm. потому что там доступнее, да, биодобавки, там, в смысле эти бактерии наши, бактерии, мы даем какой препараты, биопрепараты такие, как лактобактерии, да, бифедум бактерии вот, которые восстанавливает mm -hmm. желудочно-кишечную флору, и когда быстрее восстанавливаются а к легочной ткани, к сожалению, такого доступа нету, поэтому приходится извне помогать вот этим mm -hmm. дыхательным. Ну вот процесс реабилитации, конечно, болезнь новая, ей даже, ну вот, ну, конечно, 17 да, как... ноября сказали, что был один год, но как она в Крылстане появилась, наверное, 6-8 ну, месяцев. Процесс реабилитации сколько может длиться, и может ли человек, переболевший COVID-19, надеяться на стопроцентное восстановление? Может, потому что в основном COVID-19 в большинстве своем протекает легко, переносят легко и проходят без последствий. Это только часть больных, которые нуждаются в вот такой реабилитации, которые уже осложнились пневмонией, осложнились другими, да, вот, поврежден мозг головной Повреждена сердечная ткань, повреждена желудочно-кишечная ткань, почки повреждаются часто. Вот. Те, которые подвержены были осложнениями, болезнь, сопутствующие осложнениями, вот те, они вот нуждаются в реабилитации. А основная часть, те, которые дети, да, молодые, без сопутствующей патологии, они а, переносят нормально и без никаких последствий. Но и те, которые переболели с осложнением, они могут надеяться на излечение, скажем так, да? Мы, конечно, как только болезнь появилась, и особенно вот этот июль, мы его сейчас называем «Черный июль», мы боролись с самим очагом да, возгорания, вот, вот лишь бы человек не болел в этот момент, лишь бы человек в этот момент не болел, лишь бы спасти, Да. А вот в самой системе здравоохранения, ведь система реабилитации больного, это тоже программа реабилитации больного, она должна носить такой общий республиканский, я бы сказал, системный характер. Что бы вы вообще посоветовали бы, или что бы вы желали бы нашей системе медицины именно в вопросе реабилитации? Вот мы с вами говорили а, про санаторий да, с этим, конечно, работают. Есть, с первых дней уже была, сразу же появилась мысль, как потом вот больных mm -hmm. дальше будем вести, как мы будем доводить до выздоровления, да, а, как не запустить вот эти хронические потом последствия, такие да. как дыхательные mm -hmm. достаточно. Это, конечно, первым вопросом стоит. И есть, и он а, как бы улучшается, да, приказы обновляются, как вести реабилитацию, да, кем должен вестись, как должен длить, и длительность, сроки, все такое это разрабатывается. Но какие предложения, да, вот реабилитационные центры сделать доступными, сделать хотя бы, вот люди же после болезни приходят в поликлинику, восстановить те же вот лечебные физкультурные Кабинеты были ага, же ЛФК? ЛФК, они пропали со временем, да, сейчас нету, по-моему, в больших поликлиниках. Да, нету. только в частных клиниках можно их Да, найти. у нас раньше во всех поликлиниках были такие кабинеты, сейчас вот лично в, наших, в нашем ЦСМе нету. Вот такие кабинеты, и чтобы был инструктор, да, чтобы занимались такие обученные люди, и чтобы с врачами и с медработниками другим, да, вот этим же можете медсестра заниматься, да велись обучающие вот эти, они и ведутся, но так, чтобы раз у нас такая вот приверженность этой болезни такая большая, значит, должны уметь все, во-первых, обучение, да? во-вторых, обучать еще и население, да, сам просвет работы, вот это все, и внедрять вот эти вот лечебно-физкультурные вот эти все кабинеты внутри этих поликлиник. Но мой последний, наверное, завершающий вопрос, он больше касается ваших коллег. А со словами благодарности я хотел бы э, поинтересоваться. Ведь э, опять в те времена, когда эта болезнь только появилась, несколько месяцев назад, были в панике все, были в панике, но в первую очередь мы, население, какие-то госструктуры, э, руководители наши. И, и, и, конечно же, покуда болезнь была новая, и врачи как бы ну, не знали, как войти в эту колею мы часто говорили, что мы должны научиться с этим жить, потому что COVID-19 это уже часть нашей жизни да, да, она никуда не уйдет научились ли уже приняли ли ваши коллеги эту болезнь как болезнь, которая вот присутствует и ее нужно системно лечить Конечно, конечно, сейчас и Это больные… Вот уже паника не... вся народная прошла. Да, э, даже иногда удивляешься, вот э, ждут свой анализ, и ты говоришь, у тебя отрицательный анализ. Он говорит, ой, лучше бы был положительный, лучше бы я переболел. Он уже настроился на эту болезнь, то есть он уже как-то ждет и знает, что он когда-нибудь заболеет, да, даже я вот начинаю с больных. И мы тоже вот, мы тоже были в панике первые дни, когда… Такие были инструкции, такие, вот э, пришел больной, как ты ведешь себя, заклеиваешь скотчем все окна, двери, mm -hmm. закрываешься, вот Этот противочумный костюм тебе заносят, и там вот это прям такая, это, да. А сейчас как-то мы знаем, что среди десятерых, которые сегодня пришли, двое стопроцентно пришли с ковидом. Возможно, мы заразились, а возможно, нет. Уже вот такой вот страх от, от, от, от, от криков о СИЗах, да, там, СИЗами обеспечить Вот такого вот сейчас вот такой паники нету. Либо это потому, что все переболели как-то. Антитела, <laughs> да, надежда да, на как, них? как иммунитет, но... Паники нет, готовность есть, вот такого страха нет, вот, что встретились с новой болезнью, да? Все то же самое было же, помните, когда только появился грипп, с этим гриппом жив, живем, да, уже mm -hmm. сколько лет. А после этого еще какие-то болезни были, но с этим мы тоже живем. Но этот коронавирус тоже был, он просто сейчас мутировал или как, да? он уже сто лет назад, уже вот первый раз, mm -hmm. когда о нем упоминали. Ну вот с этим нам придется жить, но просто надо информированность населения, во-первых, поднять, информированность и грамотность врачей, да, в плане лечения, в плане изучения этого вируса, да, вирус тоже, он штамм, несколько штаммов имеет, какие-то одному лечению подвержены, другие другому лечению. И вот как защититься, да? Вот мы, слава богу, научились хотя бы руки мыть, да? Хотя бы кишечные да. инфекции стало да, меньше, да? Кишечные инфекции стало меньше, кишечной инфекции меньше стало, как ни странно, туберкулеза меньше стало, гепатита меньше стало. Тоже, наверное, в связи с гигиеной, mm -hmm. да? Мы хоть обучились гигиене нет, нет худа без добра, это точно. Да, почему-то они фиксируются сейчас очень редко, Осенью у нас всегда была кишечная инфекция, думаю, да. и гепатиты были. В связи, видимо, с этими антисептиками, с мытьем рук, да, мы избегаем тех болезней, которые передаются через грязные руки хотя бы. Да, это хорошо. Спасибо вам большое. Передавайте привет и благодарность всем вашим коллегам. Привет. Я так полагаю, ну вот я читаю новости и про Pfizer, и новости про российскую вакцину, но в любом случае мировая медицина не стоит на месте, и вакцина от коронавируса, скорее всего, уже не за горами. А это значит о том, что на ваше время ложится еще такая большая функция вакцинировать всю страну, 6 миллионов вакцин. Это тоже наверняка не, не из легких задач, Поэтому успехов вам, удачи, с наступающим Спасибо праздником. Вот, э, пусть 2021 год будет гораздо легче, чем 2020. Будем надеяться. Дорогие друзья, это был проект «Слово доктору». Проект э, является частью большой национальной информационной кампании «Сахта». И сегодня у нас в гостях была руководитель группы семейных врачей Центра семейной медицины номер 3 Солтаулова Аиза Рустамовна. Еще раз спасибо большое, мы с вами увидимся уже в следующем эфире. До новых встреч!